Опель зафира Б 2006 года. Человек потерял все ключи. Восстановили ему ключик. Кнопки на ключе функционируют. И ключ благополучно заводит автомобиль. Автомобиль находится в станции Кировской. Мы работаем круглосуточно и на выезде. В случае утери ключей обращайтесь. Восстановим.